И всем снова здорово, ребята, с вами я, Ванюк. мы с вами продолжаем проходить Sleeping Dogs, mm -hmm. Спящих Псов. Хаво, Геймвэр, Долг Digital, Powered by БВТ. Мы с вами на самом-то деле не особо много всего и доделали тут, что можно было бы сделать. Основной сюжет, продолжаем. Новую игру не начинаем и социальный центр недоступен, пожалуйста, повторите попытку позже. Окей, продолжаем игру, короче, с вами, ребята, и быстро смаю СП, чтобы легко преодолевать препятствия. А, мистер Шен, то в работе? Ну, нет, тут ничего не no no И вот. Так, это тут здесь, я думаю, тут продержись дождь всех будет. Тут yeah. же... Тут парковка, тут эм, полицейский задания, тут ночная сделка. Так. А, не... Не короче, до порта. Yeah. Чё? Ладно, сейчас я да я помочь, я... надо что то А кроме а меня никто я не Ну, да. да, да, у меня там не пока я, да, покажут, я, покажут, я так, а -а -а. Может и побежать, моя. Да, да, да. Про нее то как раз и не помню. ребята немножко тут пришлось видимо что-то сделать и ну короче ребят изняюсь ребят продолжаем играть процес автомобилей п парковка паркинг на спейс за страх тут так на правую кнопку мыш. полицейский поли... не лучше вот это вот катя внедренного полицейского Самый сложный это для меня... Это для меня будет... Это сложно будет привыкнуть, потому что тут лево, левосторонний движение. Вот реально, это, наверное, будет самое трудное привыкнуть, что тут левосторонний движение, как во всех играх. И во всех фильмах... Да и вообще в России, во всей стране у нас правостороннее движение, признанное миром. А тут вдруг левостороннее движение. Будет очень трудно перестроиться на правила этой игры, на правила Sleeping Dogs. Ванган, Ниссан, чуть. На правила Таиланда при.. Да, это реально, ребята. Не Китай, это Таиланд. На правила Таиланд под трассу. Нет, точнее не под таиланд. Не под тайские правила, а под китайские правила. Правила Китая. В отношениях машин. Они очень такие строгие на самом деле, но. Ай, блин. Чрт. очень жесткий правил касающийся машин Ну, не знаю, как на выходить, я прослушал. Извиняюсь, ребят. Так, расклад, настройки управления. Назад надо на статистику. Нет. Настройки, настройки. Игра управления, расклад управления. Так. Выходить, выходить. Левый shift, LKM. У Space. Без пешок паркур. Это MPKM. Это левый контрол выйти изкрытия, колес мыш ну, так это управление пешком, а управление машиной. так на на backspace назад, а управ, э, на так на настройки управления экран, игра и управление. Так на назад надо, на назад надо на настройки опять же раскладку управления нужно, на управление машин нажать так ли это space with still level shift and